Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я решил зайти в другой магазинчик. Офродо байк он называется. То есть офрод-world-байк. То э, тоже по продажам мотоциклов. Ну, и исключительно специализируется на продаже кроссовой техники. И ну, вот, скутеров немного есть еще. В основном кроссовая эндура. Есть, как видно, здесь очень много всяких моделей Там внутри стоят новые модели Здесь снаружи стоят БУ модели В принципе, их достаточно много Я как бы здесь зашел Поспрашивал немного Цены очень даже, ну как сказать, приемлемые Недорого в принципе Это также Находится группа компаний Юмедиа В которой вот я был до этого магазин вот. Значит, они здесь Торгуют вот, Только оффроуд ну, мотоциклами то есть как в принципе вот начиная вот от таких небольших вот 125 там типа эм, пидбайков так скажем да вот и то есть вот 250ки вот такие вот то есть ямахи WR там 250R также вот баи это старые модели это, вот, XR, XLR 250R то есть как бы джебели и там подобные то есть Цены, как вы видите, да, она недорогие, при этом, что пробег всего 4000 километров, то есть это очень маленький пробег, практически новый, можно сказать. Видите, да, новый, почти байк. Вот даже есть новый, вот Харли Харли новый, Такие скутеры маленькие, такие вот, триал, это вот для триала, байки, на них в основном сидеть вообще практически не сидят, чисто прыгают, вот такой вот двигатель небольшой. Сейп там, то есть, как, вот, для триала есть байки, это, кстати, стоит ну, 300-200, вот это 200 тысяч стоит йен, есть, в принципе, недорого, Но вот, так помощнее, наверное, 100, 100. А, ну, вот, это чуть по мощнее, наверное, одинаково, 125 кубов. Далее, вот разные Сузуки, Сузуки разные, 400 сотки вот это тоже по-моему, да, это 400 -ка. Потом вот разные идут, Дайтона вот там что-то Сузуки, что-то тоже, да, 250-ка. Серу, вот, Тут этих Серу просто вообще дофига, вот я не знаю. Ну, там популярная, наверное, модель в Японии, в принципе. Ямаха серого это для таких загородных поездок там куда-нибудь тоже, вот, как новый, вот он. Практически вот и колеса, все, ну, ты здесь чуть-чуть покоцаны снизу, но это не проблема. 2600 проехал все, это 2500 проехал. Ну, я вам так скажу, что вообще вот у, у, у, в Японии в, в этом самом этих как его, off-road, что бы что новый стоит практически одинаково, то есть ну разница минимальная. Но ну, вот километраж где там до 10 тысяч, там разница минимальная. А если свыше 10 тысяч, то конечно лучше взять уже новый, ну, вот. цене в принципе вот хонды вот здесь тут хонды сирф тут вот черно вот черно-красный в принципе тоже неплохо так выглядит это матард вот Matard. вот тоже мотард вот x тоже мотард это w r вот тоже этот сам мотард белый тоже почти новые все. Пробег всего 2000, там, где-то вот это 1000 вообще пробег, вообще новый. что только обкатку прошел. А цена, ну, цена на 20 тысяч йен дешевле, чем в новом. Кстати, вот здесь что-то, без изолентой что-то перемотано. Что-то как-то нехорошо. Не ездить будет, скажем так. И вот, как видно, вот он стоял под открытым небом. И немного уже коррозии пошла. То есть, здесь вот тоже такая вот, видно, да? нехорошо вот тоже 250 а это xt уже такой вот к также к тем и здесь фирменный тоже магазин к здесь из продаются разные модели к вот 690 сам популярный эндорик 800 тысяч ясно но это тоже был уж на 5000 и сколько они не, не 5 500 километров все пробег Гарантия до 2017 года, до третьего месяца у него еще заводская идет. Вот КТМ 690, и этот SMS, SMC, вот, стоит 698 тысяч. Дюк тоже, ну и так далее. Там разные идут уже, более скутеры такие легкие, мотоциклы, вот такие 125-ки. И далее вот Хонды, разные вот рода вот такие вот, в таком плане, что типа Бобберов там, скажем. Вот ТТР, это, это тоже один из самых таких культовых мотоциклов, также и в Японии. Вот, это многие на нем ездят, в Японии я многих вижу. Это 7 тысяч пробегов всего, 7000 тысяч пробегов на таком мотоцикле, это вообще, конечно, блин модель, я не знаю с какого года она кстати с 94 -го года модель 1994 года ей уже блин 22 года что ли да получается так 22 года мотоцикл и пробег всего 7000 то есть ну представьте да люди практически на нем ну так в магазин только за хлебушком ездили вот так вот ну, всякие джебели там honda и так далее вот там еще какие-то привезли там вот, мотоциклы. Kawasaki Shaper, тут Джебель. То есть, ну, так скажем, вот если вы хотите купить в Японии а, б, этот самый был либо новый уфроуд мотоцикл кроссовый какой-нибудь, да, то вот вам нужно вот в этот э, магазин Уфроуд World называется. Вот, Honda XR 250 тоже достаточно популярный. Мотоцикл. Пробег всего 730 километров. Тоже почти новый, почти новый мотоцикл. Тоже вот ручки тут защитные идут там, накладки на руль. Вот 730 километров стоит 439 тысяч иен. А вот пробег здесь уже 20 тысяч километров. Уже это тоже XR 250. Стоит уже 670 тысяч йен. Вот так, вот так. Скутеры, ну это так. Сиси, всякие там. Это так, побочно, скажем так. Для бабушек, для... Для дедушек для таких вот домохозяек там за хлебом есть вот даже с корзинками есть. То, есть то есть это вот такие вот вот такой вот магазин там внутри стоят новые просто я бы не хочу это самое так, перед народом перед работниками, там, светиться с камеры, чтобы меня потом отсюда не турнули, скажем так. Магазин, в принципе, интересный. Так что я вам рекомендую. Вот, можно купить как стоковый мотоцикл, так и кастомный уже какой-то. С какими-то, так скажем, уже запчастями с, с глушителем с новым или там с фарой, там, с какой-нибудь Синоном также я видел здесь некоторые стоят. Цены, в принципе, да, до... ну по Японии одни из самых дешевых, то есть одни из самых дешевых и выбор есть. То есть я в России вот если честно уфроут тематики магазины вот такого вот масштаба я не встречал. То есть чтобы прям вот в таком количестве был выбор при этом у них еще это не все это только здесь а есть еще другие магазины их ниже конторы которые другие модели стоят И у них база данных они могут вам подобрать любой мотоцикл. пригнали мотоцикл сразу тестируют как он ездит не ездит Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, О, а я вам постараюсь снять еще много интересных видео. До связи.